первый первые за пять лет своего существования а, попало в число одних а, самых популярных института страны по направлению гипернатор-информатика среди наскобальников ЕГЭ. Вот а, это то, что уже было. И вторая новость – это то, что сегодня у вас гостят, легенда а, мирового IT-отрасли, а, Сергей Михайлович Белоусов. Как бы сказать, да, на самом деле там нужно, как, долго Я лучше сам расскажу. Да, давайте mm -hmm. тогда. Слышь представляется, хорошо пожалуйста. Хорошо, я как бы эту странную лекцию рассказываю много раз про свою жизнь. Я не являюсь никакой легендой, я еще пока жив и здоров. Надеюсь, что еще пока все впереди. И я думаю, что вам повезло, я рассказываю в последний раз. Больше рассказывать не буду. Катя, это совершенно серьезно, мне надоело полу такое занятие вот значит постараюсь очень коротко рассказать без каких-либо деталей или историй а и детали и истории расставить на вопросы и ответы которые будут после то есть буквально 15 минут вот это я маленький я родился в питере жил в петергофе сначала до четырех лет в самом питере а потом рядом в петергофе кто-нибудь был в петергофе из вас когда-нибудь вот моя первая школа, номер 415, это была гимназия имени Александра II. Она была буквально в 200 метрах от вот большого дворца. Потом я учился в физмашколе-интернате. Пока я был маленьким, я очень много ездил с своим папой и мамой по всей России, я объездил почти всю Россию. Кстати говоря, первый раз я был в Казани, когда мне было 5 лет. У меня тут сняли с теплохода за то, что у меня был какой-то очень... Меня сильно покусали комары, и врачи подумали, что я заболел какой-то инфекционной болезнью. Потом я поступил в физтех московский, я учился, когда в школе участвовал в всяких олимпиадах, и в принципе мог поступить почти в любой э, вуз без э, экзаменов, тогда так было устроено в Советском Союзе, в физтех мне пришлось сдавать экзамены, но мне казалось, что физтех – это очень здорово, это был тогда вроде бы как будто бы самый сложно поступаемый вуз для физиков, я поступил на факультет общей физики и хотел стать физиком. Но, однако, мир очень сильно изменился вокруг меня, и э, в 1992 году я только закончил четвертый год, четвертый курс, но уже начал заниматься каким-то бизнесом. Физтехе учится 6 лет, и, э, ну, сначала был достаточно беспорядочный такой бизнес, я пока продолжал заниматься фистехом, я еще учился в физтехе еще, я э, создал такую компанию фистех колледж, сейчас она называется Юниум, как не смешно, владелец и директор Юниума сейчас как раз является директором Иннополис университета Это Дмитрий Кондратьев. Эта компания до сих пор существует. И также вместе создал компанию Sunrise, она тоже до сих пор в каком-то виде существует, когда-то была одной из больших компаний по производству компьютеров. А потом, когда я закончил FISTECH, уже в 1995 году, я очень быстро создал две компании Falcon Computers, похожие на, видите, Москва к вот такое название, не проверили, с ошибкой. Вот, как бы Эта компания производила компьютеры, компанию Вестком, которая была в Самаре Итальяте, пейджеры и пейджеры продавала. А потом, собственно, первый серьезный бизнес, в котором я участвовал в создании, это компания Роусон. Компания Роусон не совсем уж технологическая компания, но все-таки она производила и разрабатывала собственные телевизоры, видео-аудио оборудование, стиральные машины, корпуса для компьютеров, мониторы. И, собственно, вместе с этой компанией я Открыл офис в Сингапуре в 1994 году, в январе я приехал в Сингапур. И в 1995 году в мае открыл офис в Сан-Франциско, я совершенно не понимал, что Сан-Франциско, это офис компании ролсон в Москве. У нас были финансы, закупки логистика в Сингапуре и Сан-Франциско. И там я проводил очень много времени, так получилось. И дизайн, разработка и производство в России, Корее, Китае. Компанию мы создавали совершенно с нуля, продавали мы все это в Россию и СНГ. В некоторый момент мы были лидерами по производству бытовой техники, наверное, даже во всей Восточной Европе. У нас работало 5000 человек, оборот был больше полумиллиарда долларов. Но это не высокомаржинальный бизнес, это не совсем технологический бизнес, но все-таки это бизнес, в котором есть инженеры, достаточно большой отдел разработки. Для того, чтобы эффективно производить телевизоры, нужно их самому разрабатывать и контролировать закупку всех комплектующих и белых материалов. Благодаря компании Rolls-Royce и вместе с компанией «Ролсон» я попал в Сингапур для того, чтобы там образовать центр логистики и э, финансов и закупок, и уже в Сингапуре я начал заниматься софтверным бизнесом. Вот компания «Соломон», тут Билл Гейтс, я с ним встречался. Это наш офис разработки в Сингапуре э, в 1999 году. Здесь было несколько э, компаний. Первая компания была компания Salomon Software, это был э, франчайзинговый дистрибьютор комп американской компании Salomon Software в Азии. Э, э, я открыл в 1996 году, это очень длинная история, ну в пике был оборот порядка 5 миллионов долларов, вроде бы немного по сравнению с 500, но очень высокая маржинальность, несколько миллионов долларов прибыли, и так мы научились маркетировать и э, продавать и вообще работать как софтверная компания. Приблизительно тогда же мы стали разрабатывать какой-то собственный софт. Первой нашей попыткой было создание программы для финансового рынка э, э, э, э, софта Cassandra Мы совершенно случайно стали его разрабатывать на последних технологиях Microsoft а. В 1996 году это было достаточно необычно, эти технологии почти не работали. Поэтому, когда Билл Гейтс приехал в Сингапур, мы были самой продвинутой технологической компанией в Сингапуре. Группа русских в Сингапуре оказалась продвинутой технологической компанией, и мы повстречались с Билл Гейтсом в 1997 году, в начале, я, по-моему, это было в марте. Мне тогда было намного меньше лет, чем сейчас. Билл Гейтс с нами разговаривал буквально минут 20, но он нам сказал, у вас крутая архитектура. Ну, как я теперь уже понимаю, все, что он хотел сказать, то, что молодцы, что используете наши технологии. Они не работают, но вы как герой. Но тогда нам показалось, что мы самые крутые в мире программисты, и мы лучше всех знаем вообще, какие технологии нужно использовать. И поэтому мы убедили компанию Solomon Software еще несколько других компаний, чтобы мы для них разрабатывали их софт. Это были уже 10-20 лет профессиональные технологические компании, и мы для них начали разрабатывать софт в Сингапуре. В некоторый момент у нас было 60 русских инженеров в Сингапуре, которые разрабатывали софт для нескольких американских компаний. К 1999 году это стало а, уже скучно. И захотелось сделать какую-нибудь свою компанию. Тогда это был dot Boom, и все делали стартапы. И сначала мы пытались помогать другим компаниям делать инжиниринг, стартапам в Америке. Вы есть ли стартап в Америке? Тогда все хотели стать стартапами. То есть до и после Dotcom -а можно было человека встретить, продающего э, пылесосы или холодильники, или автомобили, или в качестве, э, например, э, как это называется, в общем, в ресторане работающего, но в период дотком-бума все становились предпринимателями, поднимали венчурное финансирование и какой-нибудь делали стартап. При этом экспертизы разработки софта у них не было, и мы пытались им помогать за долю в проекте и за деньги. Когда мы так пытались помогать, так у нас возникла идея создать собственный проект, и, собственно, мы создали компанию Parallels. Ну, тут такая небольшая история Parallels, в 2000 году мы ее создали, она была основана в Сингапуре, и с самого начала мы хотели разрабатывать софт для облачных технологий. Тогда это называлось Application Service Provider. И тогда мы изобрели контейнерную виртуализацию, виртуоза много-много лет понадобилось для того, чтобы она стала очень-очень популярны. сейчас это, наверное, самый интересный софт, тренд в области infrastructure software, платформа как сервис и контейнерная виртуализация. Мы ее оригинально изобрели, к сожалению, мы на ней не так много заработали денег или успеха, как сейчас зарабатывают наши последователи, пользуясь нашей же технологией, большая часть ее в open source. К 2003 году у нас почти ничего не получалось, и мы практически закрыли свою компанию, Хотели, я хотел вернуться обратно к Ролсону, который функционировал, однако у нас появилась первая крупная сделка с вот этим вот сумасшедшим человеком из Флориды. Он у нас купил софта на 1,6 миллиона долларов. И тогда же мы купили новосибирскую компанию Плеск, новосибирскую американскую и немецкую компанию «Конфикс». В 2006 году у нас уже был, в 2005 году оборот 17-20 миллионов долларов. В 2006 году мы совершенно удачно выпустили параллель с Достоп. Это продукт, который позволяет запускать Windows-приложение на Маке. Мы очень быстро стали его очень много продавать. Мы собирались его продавать за первый год на миллион долларов, продали на 12, за второй год на 5 миллионов долларов, продали на 22, за третий год на 10 миллионов, так у нас был изначальный план, продали на 35. И как бы софт сделал нас достаточно популярным. В 2010 году я прекратил заниматься компанией Parallels, нанял себе замену руководителя бывшего компании Microsoft Россия, Норвега, Бергер и Стин, которая до сих пор руководит компанией. В этот момент оборот у компании Parallels был порядка 100 миллионов долларов, 700 сотрудников, то есть такого среднего размера международная софтверная компания. Так как эта компания платформенная, достаточно большое количество пользователей, 50 миллионов человек использовала софт, но это не как Facebook, Facebook использует несколько миллиардов, полтора, но все-таки 50 миллионов тоже не так мало, и 10 миллионов маленьких бизнесов, то есть очень большой процент маленьких бизнесов, в мире всего порядка 100 миллионов маленьких бизнесов, 10 процентов их использовали сервисы на основе нашего софта. В 2010 году я решил, что я собираюсь уйти на такую активную пенсию, и основал фонд Runa Capital, который сначала должен быть маленьким, в конечном итоге он получился порядка 135 миллионов долларов. У нас в нем было 43 портфельные компании, уже 7 выходов. Вот, например, такие выходы, какие-то продажи компании Microsoft, Яндекс, Cloudflare, Colt Telecom. Ну, многие известные компании. Наиболее известная наша компания, наверное, это Nginx и другая компания со страшным названием Zopa. Zopa – это лидер peer-to-peer -peer лендинга, это как лендинг-клаб, но только в Англии. Она, наверное, имеет уже капитализацию больше миллиарда долларов. Nginx — много сотен миллионов долларов. Nginx — это такой веб-сервер, который использует все крупнейшие веб-сайты мира. Например, Facebook. Когда вы обращаетесь к Facebook, вы обязательно используете Nginx. Ну и вообще Nginx, наверное, каждый день в мире использует миллиард человек. Или больше миллиарда человек. Поэтому это такой очень популярный софт. И он написал один русский человек, который работал на Rambler. Кто-нибудь знает, такой такое здесь? Ну вот. Сейчас это уже последняя капитализация компании больше 300 миллионов долларов. Когда мы в нее инвестировали, он еще работал в Рамблере, мы его долго уговаривали из Рамблера уйти и создать эту компанию. Потом мы создали фонд q -Wave Capital, такой достаточно странный фонд, который не очень большой, всего 35 миллионов долларов, с специфическим фокусом, с инвестициями в квантовые технологии. Квантовые технологии – это такое близкое, Средне близкое и близкое будущее, ну долго про него рассказывать, потом создали фонд FisTech Ventures и сейчас создали еще фонд Runa Capital, это последнее, что я делал в Руне, Runa Capital 2. Вообще венчурные фонды они как бы с такими этапами, один фонд он инвестируется, потом создается следующий фонд, в нем немножко разный LP, но одинаковая команда. Вот сейчас у нас уже второй фонд, он активно инвестирует. Но ну, здесь все компании из первого фонда. Во втором фонде у нас тоже есть очень интересная компания. Например, компания MariaDB. Кто-нибудь знает, что такое MariaDB? Ну, вот, есть такой как бы, сервер по, для работы с базами данных, MySQL. Те, кто создавали MySQL, продали его в Oracle, Sun, ушли, и сейчас создают MariaDB, которая вымещает MySQL. Наверное, MariaDB будут использовать не меньше людей, чем использует uh, uh, Nginx, сейчас, может быть, там в 5 раз меньше. Тоже какие-то многие сотни миллионов человек трогают мосиквел каждый день, когда что-нибудь делают. Может быть, миллиарды. Uh, ну Сейчас я занимаюсь компанией Acronis. Компания Acronis интересная история. Она была основана в Сингапуре в 2001 году, как часть компании SVSoft, которая стала параллел. Первый продукт был Acronis uh, os Selector Вот это его такая меню с 2001 года. И мы начали продажи не в России, Германии, Японии и США. Меня часто спрашивают, как выходить на международные рынки. Мы никогда не выходили на международные рынки, мы всегда на них просто были. То есть, как бы, продавать софт просто в Сингапуре нет возможности, это слишком маленькая страна, поэтому сразу нужно продавать в большом количестве стран. В 2003 году она была отделена в отдельную компанию, поэтому, если вы спрашиваете, когда-нибудь у сотрудников компании Акрони, сколько лет компания, ему вам 12 лет, потому что до 2001 года он существовал как бренд внутри компании Parallels slash SVSoft. Ну, вот такие были три продукта тогда. В 2007 году компания была готова к IPO, практически пошла IPO, сделалась паблик на NASDAQ. Мы сделали вот F1 формочку, когда вы идете паблик, это для стартапов такая, как стать, выиграть олимпийскую медаль для спортсменов был оборот порядка 100 миллионов долларов, бы КПО, к IPO. Но я перестал и заниматься, поссорился с тогдашним менеджментом, я все равно оставался большим акционером, самым большим акционером, контролировал совет директоров, но перестал заниматься совершенно. А в 2013 году я вернулся, и стал я опять заниматься. То есть я как бы из своего активного ретармента, которым был Руна, вернулся, и стал заниматься компанией Acronis. Очень быстро про Acronis, несколько сот миллионов долларов оборот, 300 инженеров, 700 сотрудников, 23 офиса в 18 странах. В прошлом году мы продавали его на 140, в 145 странах на 15 языках. Больше 30 тысяч партнеров, 300 уемов, вот здесь какие-то примеры партнеров. В Америке центральный офис в Бостоне, главная штаб-квартира в Сингапуре, три основных продукта, True Image для конечных пользователей. Кто-нибудь пользуется продуктами Acronis? Вот какие-то люди есть. А Parallel, кто-нибудь пользуется? Тоже есть, надо же. Acronis Backup, Acronis Access – это три основных продукта. Ну, хорошие продукты, много наград. Есть, мы, собственно, лидеры вот в этих сегментах. Аварийное восстановление, полное резервное копирование образа, резервное копирование конечных э, девайсов, например, PC или Mac, или мобильных девайсов, развертывание систем, синхронизация, обмен файлами – это как раз Access. Ну, вот такая вот интересная информация. 200 тысяч экзабайт данных – это очень много. Мы защищаем в мире. 200 тысяч забайт данных, 5 миллионов конечных пользователей пользуются Acronis в мире, но ну, это уже не очень много, но тоже ничего. 500 тысяч бизнесов тоже ничего, в прошлом году мы продали порядка 8 миллионов лицензий, то есть 8 миллионов девайсов поставили Acronis в прошлом году, 2 миллиона у нас купили и 6 миллионов купили через наших УМ. здесь какие-то наши клиенты, ну мы продаем очень маленьким людям, Бизнесом, маленьким, buy, больше бизнесом, очень большим бизнесом, всем. И где-то 25% это большие бизнесы. Естественно, что здесь нарисованы только большие бизнесы, наши клиенты, которые очень большие бизнесы. Почему мы можем так хорошо работать? Потому что у нас внутри команды очень продвинутые, внутри в основе очень продвинутой технологии. Мы называем эту технологию не дата. Ее разрабатывает 300 человек фактически последние 15 лет, то есть вначале их было 15, теперь их 300. 2 миллиона линий кода только в этой Core технологии, 25% оборота мы тратим на разработку, 50% наших людей, ну не 50%, немножко меньше, 700 человек, 300, 38 на самом деле у нас разработчиков, более 100 патентов. Здесь какие-то примеры технологий, и мы очень активно сотрудничаем с университетами. Я в частности здесь сейчас, именно из-за университетов, я завтра участвую в Напсовете и на Полис университета. Вот. Но также мы активно сотрудничаем с Корнеги Мелан, с Фистехом, с Национальным университетом Сингапура и с прочими университетами. Вообще, чтобы разрабатывать софт мирового уровня, нужно нанимать, нанимать инженеров мирового уровня. Но если говорить про то, что мы делаем, то весь мир становится цифровым. Есть куча трендов, которые все больше и больше данных генерирует: Облака, мобильность, социальные сети, 3D-печать. Это значит, все можно теперь напечатать. Уже каждую неделю выходит информация про то, что все, больше и больше объектов можно напечатать. Например, можно напечатать интегральную микросхему. Или, например, можно напечатать стул, или стол, или футболку, или, скажем, почку, или ухо, например, напечатать на 3D принтере. И это значит что? Это значит, что э, э, все эти предметы, они выражены в виде данных. То есть есть как бы набор бит, цифровые деньги, биткоин и прочее, интернет вещей, это значит все вокруг нас генерирует данные. Какую-то информацию про температуру в комнате, про свет в комнате, про что-нибудь. Можно этими вещами управлять, анализировать, оптимизировать. Носимые технологии. Опять-таки, значит, вы сами генерируете данные. Ходите, и, и с вас считывается... У кого есть Apple Watch здесь? У одного человека есть Apple Watch, он использует True Image. И... А параллелс нет? Или... И параллелс, и параллелс тоже использует. Хорошо, удобно. Надо больше таких подсаживать в аудиторию, Катя. Вот. Но так или иначе, все эти данные собираются и хранятся, и дальше из них может быть, например, продлять вашу жизнь, или делать вас, э, улучшать ваш сон. А на, ну, как бы большие данные, все, наверное, слышали про этот тренд, big data, это огромный тренд, который делает огромное количество производств намного более эффективными, например, авиапромышленность и двигатели. Например, сегодня мы встречались с представителями Таифа и промышленность очень сильно можно сделать более эффективные на 10%. Это огромное э, улучшение производительности и так далее. Искусственный интеллект. Данные растут 125% в год. Агентство национальной безопасности в прошлом году анализировало 50 петабайнов данных каждый день. Это всего лишь 1,6% трафика, так что не полностью они трафик анализируют, только 1,6%. Сейчас, наверное, уже больше. Вот. Количество данных генерируемых за 10 минут в прошлом году, это прошлогодние данные, больше, чем до 2000 года, есть такой тренд сингулярность. Кто-нибудь знает про сингулярность? Вот. Ну, как бы, что такое сингулярность? Много есть определений, но одна вещь, которая точная, это то, что сингулярность, это про то, что все вокруг нас становится цифровым. Вообще весь мир сейчас он больше физический, чем цифровой, а после сингулярности он больше цифровой, чем физический. Поэтому все жизненные процессы завязаны на цифровые данные. Вот видите, есть такие четыре простые вещи. Воздух, вода, пища и убежище. Они нужны всем. Без них нельзя жить. Оказывается, появляется еще одна вещь. Больше данных и больше важностей. И они расползаются на все девайсы. И поэтому данные – это еще одна базовая такая вещь. Через 5-10 лет бизнес перестанет может существовать без своих данных. Если убить данные бизнеса, можно убить бизнес. Через 10-20 лет человек будет иметь серьезную проблему без своих данных. То есть его жизнь будет сильно ухудшаться. Ну, может быть, не до такой степени, что прямо умирать, хотя кто его знает, какие сенсоры люди в себя вставят, которые будут регулировать какие жизненные процессы. Но так или иначе, данные нужно обязательно охранять, и если их не охранять, то они обязательно исчезают. Для того, чтобы данные охранять, это как бы очень сложно. Вот эта космическая станция, ну, чтобы она в космосе летала, она совершенно большая, удивительно большая. Есть огромное количество людей, которые эту станцию разрабатывают. В разных странах, я думаю, что космическая программа занимается, наверное, миллион человек. Может быть, больше. Разрабатывает разные модули для нее, какие-то всякие системы, девайсы. Ну, с данными то же самое. Э -э система для охраны всех данных мира – это очень сложная система. И мы сейчас пытаемся ее разработать, после того, как я вернулся. Ар архивинг, backup, cloud, disaster recovery, discovery, fast cloud. Надо будет перевести тоже, почему-то не перелет, слайд. Тут есть разные источники данных, разные модели доставки, разные бизнес-модели и прочее. Это огромная по сложности инженерная задача. Я думаю, что в перспективе у нас будет работать несколько тысяч инженеров. И это огромный рынок. Системы по защите данных и работе с данными в течение следующих 50 лет — это сотни миллиардов долларов оборота. Наверное, самый большой рынок в инфраструктурном программном обеспечении — это система работы с данными. Мы хотим стать лидерами на этом рынке, в частности поэтому мы открыли офис в Казани. У нас сегодня по вопросам, сегодня по вопросам а, есть специальные призы а, у компании. А, поэтому я предлагаю тактически так задавать. А, у нас как бы такое предложение. То есть пока вот несколько вопросов будет от нас, да, и печком вы тоже включаетесь. А, у нас также идет прямая трансляция, а, и коллеги могут задавать вопросы через интернет. А, мы также их озвучим. А, Во-первых, а, ну, во по поводу ИТИС хотел сказать, что а, мэр а, Инна на дне рождения озвучил, как у нас звучит ИТИС, это и на 100 тысяч сотрудников. Мне кажется, это очень интересный вариант. Первый вопрос. вы, в общем, один из немногих отечественных предпринимателей, которые смогли развернуться и достаточно успешно состояться на международном рынке. Кроме вас, ну, там, если так вот брать на вскидку, там ну, есть дуров, есть отдельный Язык, Smile Group, есть Касперский. А почему все-таки вот число людей, которые с вернутся, так мало? Как вы считаете, в чем основная проблема? Я не знаю. Знаете, это очень интересно, в зависимости от как бы страны, можно услышать разные варианты того же самого вопроса. В какой-нибудь одной стране могут люди спросить: вот, а в чем есть аппатиунити? другой стране, можно сказать, слушайте, ну из России так много людей развернулись на международном рынке, Касперский, Аби, вот вы, Яндекс, Мэлру, Вим, там еще какие-то можно назвать компании, Доктор, Веб, почему так много, как у вас это получилось, а на третьем рынке могут сказать, ну почему так мало, почему проблемы, и надо сказать, что в России обязательно спрашивают, почему какие-то проблемы есть, да? Я первое, что хочу сказать, что совсем немало, если посмотреть, какое количество есть компаний международного класса, например, с Украины, хотя Украина всего лишь в три раза меньше, или в четыре, их ну, вообще нет. Или, например, если посмотреть, сколько их есть из Германии, которая существует на международном рынке уже десятки лет, в области IT их тоже не так много. Есть SAP, Software IG, ну там буквально, я не знаю, пять Поэтому это совсем немало. Во-вторых, ну, к сожалению, мой путь совершенно отличается от пути других компаний. Потому что, еще раз повторяю, я как бы, когда начинал, даже параллелс, я уже был гражданином Сингапура и не совсем ее основал в России. И ну, то, что касается людей, которые уехали из России, образовали компании, но ну, их прям совсем много. Есть основатель компании PayPal, Левчин, есть ну, как Бринь. Бы он тоже из России. Основатель компании Google. Совсем не маленькая компания. <свят> <свят> Есть прочие всякие предприниматели из прошлого. Например, Сикорский. Тоже себе технологическая компания. Вертолеты Сикорского. Так что я не думаю, что тут можно говорить, что их мало. И ну, основной ответ тут такой, что для того, чтобы таких компаний было больше, нужно просто время. И как бы нужно чтобы были благоприятные условия для ведения бизнеса. Это очень абстрактное слово, благоприятные условия. Например, можно сказать, вот сейчас условия, наверное, очень неблагоприятные, но для международного бизнеса как раз они более благоприятные, потому что ну, основной материал для создания технологических компаний – это человеческие мозги. Мозги в России стали дешевле, стали работать больше, и как бы их стало легче удерживать на одном проекте – Поэтому, возможно, через 10 лет будет больше компаний, таких как Parallels, Acronis, Kaspersky, АБИ и так далее. Вот у нас, а, пожалуйста, коллеги, вопрос, когда возникает поднимайте руки, Вот что там вопрос. Аудитория интернета уже активно задает вопросы, да, то есть что-то что -то тоже осталось. А я так можно скажу, да? да. А, когда вы говорили, глядя в будущее, у вас было и билькопечать, и бильгата, и, бильдата, и ну, многое. Но... Я только про данные говорил, да, тоже. да. да и... Или... Ну там оно в какой-то степени затронулось. То есть интернет вещей, это просто означает, что вещи стали очень умными. Роботы – это такой пример умных вещей. Но вообще трендов очень много, все не перечисляют. Но робототехник – это один из трендов. Я постарался перечислить те тренды, которые, э, я уверен, что они все-таки ну, кратко-среднесрочные. То есть они прям происходят сейчас. Например, big Data и так далее. Один только тренд есть, там, он выделен отдельно, Artificial Intelligence который сейчас не происходит пока что. Робототехника это очень хороший тренд, но все-таки пока что его массовость, она не такая большая, как, например, у там, скажем, даже 3D-принтеров. Хотя, конечно, очень большие перспективы. Но Google уже вступили, там, и, Boston, и Dynamics, и ну, много технических... И... Google это очень интересная компания, у нее очень интересная инновационная модель, и они делают огромное количество вещей. Некоторые из этих вещей хорошо заканчиваются, некоторые... Плохо заканчивается, так что ну, из того, что они делают, не всегда следует, что это тренд. Ну, например, Google Glass. Как бы, ну, это пока никуда не пошло, хотя это было очень интересно. И даже я не вижу, я вот видел, я участвовал в партнер-конференции, там Сатьяна э, Делл э, показывала этот, вот как это называется, -то? ну, вот то, что у Microsoft, -а, HoloLens. Ну, знаете, они сделали HoloLens, это augmented реалити такая штука, можно там 3D. Но это выглядело, как видно, что это еще лет 5 не будет полезно ни для чего, хотя интересно. Но, конечно же, робототехника – это очень большой тренд, это еще один тренд, который генерирует данные. Я обязательно еще туда напишу. Я не помню, сколько там было, там было 7 трендов или 8? По-моему, 8. что 8 в Азии, я же азиат, я же Сингапур гражданин, 8 – это счастливое число, означает богатство. 9 и 7 – это уже не очень. Вот надо подгонять. Вот такой вопрос, да, давайте, как бы мы, интернет тоже может пользователи прописки вперед, я бы даже несколько вопросов выбирал. Первый вопрос, почему вы инвестируете в науку, и, в общем, ну, это удивительно для человека, который заработал много денег. Вторая часть, вот почему вы вкладываетесь так активно, значит, что вы делаете от университета инополиса, ну, что касается, так сказать, кадров, какие там тогда... ну, То есть тут очень много сразу же противоречивых утверждений было сделано. Во-первых, как бы удивительно для человека, который заработал много денег. Я не заработал еще много денег, поэтому, может быть, для меня это как раз менее удивительно. Но на самом деле это не удивительно, потому что, если посмотреть, например, на очень многих предпринимателей, которые ну, работают на мировом пространстве, технологическое пространство сугубо мировое, даже если вы э, как бы делаете свой бизнес из Казани, то на мировом пространстве это совершенно нормально. Есть Карнеги-университет, его основал э, Корнеги, э, который заработал много денег, по текущим мигам вроде как будто бы 200-300 миллиардов долларов, он все почти деньги вложил в различные э, research институты Карнеги Мелон университет, Рокфеллер, есть Рокфеллер университет, Вандербилд есть Вандербилд университет. Это достаточно обычная вещь. А, что в России по-другому? Ну, пока по-другому. Эти люди долго зарабатывали деньги, потом их очень долго инвестировали. Например, Рокфеллер жил 99 лет, Ну вот проживет, скажем, например, не знаю, Потанин 99 лет, и последние 30 будет вкладывать деньги в науку. Он сейчас еще пока молодой, рано. А, вот. А Дальше я не инвестирую деньги в науку. В науку нельзя инвестировать деньги. Науку можно только деньги дарить. Наука – это не про бизнес. Наука может потом приносить пользу, но не прямую, а косвенную. Знания, квалифицированных людей, экспертизу для того, чтобы находить квалифицированных людей или знания. и ну, От этого может быть польза, но она только не прямая, она косвенная. И я это делаю в основном потому, что просто мне так интересно, любопытно, мне так нравится. То есть любопытство, да? Ну да, это базовый инстинкт человеческий. Вообще любые бизнесы и любые вещи, которые удовлетворяют какие-то базовые инстинкты человека, они являются очень успешными. Наука удовлетворяет базовый инстинкт человека, это любопытство. Я обращаю внимание коллег, в интернете пробейте, есть очень интересные работы, статьи интервью по базовым инстинктам. A, будет потом можно эту информацию посмотреть. Пожалуйста, вопросы. Наверное, надо повторять вопрос будет, когда场, чтобы никто в интернете, его не слышал. Вы Представитель научных групп, занимающиеся с этим вещами. Хотел спросить, а у вас интерес в железе или в алгоритмах? Это первый вопрос. Второй вопрос. Вас интересует, скорее инвестируйте в научные группы, которые уже есть в университетах, или вы, например, выбираете на работу всех компаний? В научную группу инвестировать нельзя, я уже сказал, Просите, я говорю, подарить деньги говорю, можно. Да, ну, смотрите, я как бы, у меня есть два вида деятельности. Бизнес – это основной вид деятельности, и некая такая э, благотворительность. И вот благотворительность касается помощи университетам. Я председатель совета директоров или НАПСовета Новосибирского университета, я участник НАПСовета э, университета Иннополис, который тут лучший университет. да, Или нет все-таки, я вот не понимаю, лучший или нет. Ну, не важно, не важно. Хорошо. Пусть КФУ будет лучше. Дальше я, как бы, еще, естественно, участвую как-то в совете ну, алумной физтеха. Я также председатель директоров Российского квантового центра, который я подарил какое-то количество денег, и участник совета директоров Сингапурского квантового центра. И все это просто ну, интересные проекты. Кроме этого, у нас есть фонд QF Capital, который в пять компаний, в частности, компания IDQantic, это чисто технологическая компания швейцарская, которая производит э, средства для квантовых коммуникаций, э, также производит квантом э, рандом э, number генераторы, генераторы случайных чисел и ну, какие-то другие вещи инструментарии для квантовых технологий. И что касается инвестиций, ну я стараюсь инвестировать в компании, которые делают какие-то полезные вещи, которые можно использовать. Ну, про ID Квантик сейчас достаточно быстро развивается. Да. как, например, казанские группы по вас Я не знаю, ну, по-моему, здесь есть Казанский Квантовый Центр, он в КАИ, да? Который я тоже как-то поздавал создавать, да. Вон может и в университете тоже есть. Там есть ну, такой Моисеев, надо с ним разговаривать и спросить его. Но вообще в области квантовой технологии есть три, как бы, есть квантовые компьютеры, которые очень не скоро можно сделать, есть квантовые репитеры, которые, и квантовые коммуникации, которые сейчас как-то начали развиваться. Вот буквально недавно вышла такой новый гайдлайн Национального агентства безопасности Соединенных Штатов, в котором говорится, что все нужно переходить на постквантовые квантовые криптографию, потому что обычная криптография больше не безопасна. И э, третий – это всякие разные э, сенсоры, измерители. Ну, все это интересно. Спасибо, пожалуйста, вопрос. Но вообще в жизни очень много возникает вопросов самых разных. И у меня никогда такого вопроса не возникало. Понятно, что в любой такой ситуации есть какой-то компромисс, и никакого общего ответа на этот вопрос не существует. Это зависит от огромного количества факторов, которые касаются вашей конкретной ситуации. Вас, количество у вас денег, рыночной ситуации, какой продукт вы разрабатываете и так далее и тому подобное. Ну, тут все зависит от ваших амбиций, далеко вы хотите убежать или близко. Понятно, что чем дольше вы будете продукт разрабатывать, тем больше вы рискуете, что кто-нибудь другой его разрабатывает, разработает, и ваш продукт будет не нужен. Но, с другой стороны, если вы выпустите очень плохой продукт, то тогда, может быть, у вас его никто не будет в конце концов покупать, несколько копий купят, а потом кто-нибудь вас копирует и сделает хороший. Ну, тут никакого общего ответа не существует. Спасибо, коллеги. А, пожалуйста, вопрос. У нас осталось 10 минут, даже уже 8. А, да, по-моему, видите, сразу вопрос. Это Связанный с предыдущим вопросом. Очень коротко. Как технологию научиться продавать? Продавать? Да. Как вы технологии, по сути, продавать? Ну, как бы, а продавать это же, ну, никак особенно не сложно. Есть разные всякие человеческие свойства, которые могут делать вообще все. Например, ездить на велосипеде. Можно даже дебила научить ездить на велосипеде. Или изучать английский язык. Но Вы говорите свободно по-английски. Но есть такой факт, что по-английски свободно может говорить кто угодно. И это легко. И продавать это тоже не так, чтобы очень сложно. То есть, ну, как бы, можно прочитать книжку, можно пойти и начать что-нибудь продавать. Сначала не получится, потом еще получится. Вы знаете, я не знаю. Я как бы всегда что-то, видимо, судя там, если анализировать, что-то кому-то как-то продавал. И вообще слово продавать, оно очень такое абстрактное. Я как бы привыкший в Советском Союзе, когда я учился, я был пионер, и комсомолец, и октябренок. И продавать это было нехорошо. Спекулировать это, ну, в тюрьму посадят на 15 лет. И поэтому, я не знаю, но на самом деле продавать же все время что-то приходится. Например, когда вы защищаете свою дипломную работу, нужно продать вашу дипломную работу вашим я не знаю, экзаменатора или когда задаете экзамен, нужно продать ваши ответы на вопросы тем, кто задает вопросы. Поэтому тут никакого такого особенного нету критерия. Еще раз говорю, можно пойти на курсы, можно прочитать книжку, а можно просто начать продавать, и в конце концов вы научитесь. Главное не думать, что это какая-то такая специальная вещь продавать, это не специальная вещь. Руна Капитал вообще не осуществляет поддержку. Это очень глубокое заблуждение, что венчурные фонды осуществляют поддержку. То есть это как волки осуществляют поддержку э, оленей, потому что они съедают всех оленей, которые плохо бегают. Но если волков истребить, то оленей быстро станет мало, потому что они все вымрут. Руна Капитал инвестирует в проекты для того, чтобы зарабатывать деньги. Если в проектах может зарабатывать деньги, она будет в них инвестировать и будет им помогать после того, как проинвестирует. Конечно же, она будет проинв... помогать и инвестировать во все проекты, на которых можно что-то заработать. Если такие проекты появятся в Иннополисе, что мы очень сильно надеемся, мы будем обязательно это делать. Но на данный момент пока что только вот Акронис открывает офис в Инополисе, Уже от... открыл. И мы вообще-то не объявляли это, да? или что-то такое. Ну, не важно. И там будет работать несколько десятков человек. В основном это просто основано на том, что мы можем нанимать руководителей групп, из людей, которые отучились в Иннополисе в университете, ну или из КФУ, или из ИТИСа, или еще откуда -то. Вопрос, значит, из интернета. По поводу, какие стеки будут в Какие-то еще компании, кроме Акрониса, или нет? Это я не знаю. Я занимаюсь только Иннополисом университетом. Наверное, там будут какие-то еще компании, я надеюсь. Это будет ужасно, если там будет пустой город, в нем будет 50 человек из Акрониса и Иннополисом Университет. Вопрос еще. Вот, в чем отличие запуска проектов в России за рубежом, даже ваша сторона, ваша сторона. Есть такие очень странные слова, я вот, например, они очень такие ужасные, при слово «за рубежом». За каким рубежом конкретно, это то есть, Россия. да, ну просто, просто за рубеж, он в каждой стране разный, поэтому нет никакого за рубежа. Россия тоже за рубеж для кого-то, например, для Узбекистана за рубеж или, скажем, для Индии, Россия – это за рубеж. Поэтому разницы вообще никакой нет, люди везде люди. И, так сказать, ну, всегда это более-менее стандартная вещь. Как запускать проекты? Никакой разницы. Ну, наверное, надо говорить по-английски. Есть такая разница. Но по-английски вообще, в принципе, полезно говорить, если вы занимаетесь наукой и технологиями. Мировой язык науки и технологий – это именно английский. Ничего с этим не сделаешь? Я, например, до недавнего времени думал, что, скажем, Китай все-таки будет иметь огромное количество науки, и как бы образования и технологии на китайском, а не на английском. Но недавно я поговорил с известным лингвистом, который сейчас руководит такой United World College в Сингапуре, английский лингвист. Он сказал, что есть много исследований, которые показывают, что китайцы не будут переводить науку на китайский, а потихонечку переходят на английский, потому что английский просто еще язык такой, на котором науку проще выражать. Он короче, даже чем русский. И на нем просто все говорят. Поэтому, если вы хотите выходить за рубеж, изучите свободный английский. Кто из вас свободно говорит по-английски? Смотри-ка, это тот же самый, люди, которые используют параллелы за Акронис. Надеюсь, это не потому, что у нас нет русской версии. Хорошо. Спасибо, коллеги. Пока у нас у нас упало, есть какие Это очень индивидуальный вопрос. Самая главная почва для развития стартапа, она находится за пределами этого мира. Она находится в головах людей. Это знания и это таланты людей. И это очень сильно зависит от вас, где для вас легко найти людей, которые будут мотивированы и талантливы. Самое главное – мотивация и талант. Причем обе эти вещи одновременно и в каком-то хорошем таком балансе. И их никогда не бывает достаточно. И поэтому тут вот непонятно где. Конечно же, наибольшее количество мотивированных, талантливых людей находится сейчас в Силиконовой долине. Их там очень много. Но они же, наверное, не пойдут к вам работать и не будут с вами работать. Поэтому для вас, может быть, лучше всего создавать стартап там, где есть мотивированные с вами работать, талантливые люди, а это может быть где угодно. Вот такой вопрос по поводу образования. То есть, кто что образование мешает человеку делать бизнес? Стив Джобс кондирует сиком, из а босиком тут причем я, я, я, все... я, я, я, я, я тоже, я, тоже я, ходил с босиком. И почетный доктор и у вас, даже. Да, почетный Но смотрите, во-первых, есть разные виды как бы, людей, которые занимаются бизнесом. Есть люди, которые являются технологами, инженерами, есть люди, которые являются предпринимателями, есть люди, которые профессиональные инвесторы, есть люди, которые профессиональные менеджеры. Это все разные таланты. Что касается предпринимателей, то корреляция между образованием и предпринимательской жилкой, она просто не очень большая, и поэтому это не очень важно. Чаще всего, как бы, те предприниматели, которые реагируют быстро на тренды, они выигрывают. И поэтому очень большое количество предпринимателей не заканчивают никакие университеты, школы, Просто потому, что это им не нужно, они в некоторый момент реагируют на какой-то тренд. То есть, вот Стив Джобс реагировал на персональные компьютеры, Билл Гейтс на пакет софтвер Цукерберг на социальные сети. Но тут нет такого, я думаю, если провести исследование, что нету предпринимателей, у которых нет хорошего образования. Конечно же, есть. И, то есть, это просто не связанные вещи. Что касается всех остальных профессий, вообще образование это полезно, но в первую очередь оно полезно именно потому, что вы приобретаете связи с талантливыми людьми. Замечайте такую вещь, все эти люди, которые без образования, Стив Джобс, Билл Гейтс, Цукерберг, они все находились в окружении Беркли университета Стэнфорд университета или Гарварда. Почему это? Как это интересно, была такая история, Билл Гейтс приехал выступать в Гарвард, и он... Гарварде сказал, может быть, здесь в аудитории сидит следующий Билл Гейтс. А там сидел Цукерберг. Это было именно в Гарварде. Потому что именно в Гарварде, когда Цукерберг решил делать свою социальную сеть, он нашел еще несколько мотивированных работать с ним талантливых людей. А их найти очень тяжело. Они уже не были предприниматели, но они вполне себе прилично так сказать, заработали вместе с ним и вполне себе были критически важны для того, чтобы у него был успех. И поэтому очень важно быть в хорошем университете, и начать свое образование в хорошем университете, чтобы просто наступить на этих талантливых людей. И если появится какая-то opportunity, можно было это построить. Спасибо. Давайте такой блиц. Очень короткий вопрос, короткий ответ. Пожалуйста, вопрос. Как вы думаете, интернет-магазины вытеснут, нет рынок простой Нет. Сказали короткий вопрос, короткий ответ. Вопросы, пожалуйста, коллеги. Значит, пользователь Интернез Вражин, какие 3-4 книги советуете почитать? Ой, это очень сложный вопрос, я не знаю. Прочитайте Библию, это полезная книга. А 3-4 это... раза? Значит... 3-4 раза и будет нормально. Но, в принципе, как бы это зависит от того, чем ходить заниматься. Нет никаких 3 универсальных книги. То есть, книг очень много, их тысячи. И 3-4 это категорически неправильно. Ну, 300-400, это еще куда не шло. А 3-4, это как-то, ну, так сказать, совсем не очень такой вопрос, ну так, если по-честному, вот если брать все те миллионы, которые вы в презентации показывали, вот если бы сейчас начали как бы с нуля, то, вот, допустим, в Казани, пускай на полисе, вот что бы вы делали? Уж какой, я не знаю. Вы сказали, коротко отвечать, я не знаю. Ну, что-нибудь бы, наверное, делал. Ну, что-нибудь делал, ну, что-нибудь, наверное, можно делать. Видите, вы что, какой бизнес, что ли? Ну, какие-то тренды войти. Я не знаю. Но есть практически все эти тренды очень интересные. Например, я бы разбирался в биг дата. Это интересно. Или, например, интернет вещей тоже хороший тренд. Тоже интересно. Вот роботы, пожалуйста. Но роботы это немножко сложно. Надо уметь. А биг дата и интернет вещей это попроще. Спасибо огромное. Я думаю, что аудитория приснится благодарность за очень содержательную весело. Давайте сделаем.